Всем большой привет! Хотел показать местную достопримечательность, так называемую падающую пихту или ель. Пизанская ель с местным колоритом. Вот такая вот штука, которая падает и падает.